из онлайна номер один. Максим, поясните, пожалуйста, почему начинается движение с золота? Что стоит за этим ростом золота? И почему далее доллар начинает расти? Смотрите, ребят, когда когда начинается падение, то есть идет уход в наиболее ликвидные активы, в наиболее надежные. То есть первое движение, которое происходит, то есть происходит уход в кэш, и первым делом начинает расти золото. Потом с определенным опозданием, то есть так как, когда увеличивается доля риска, рисков происходит, перекладывание происходит в золото в первую очередь. А, оно ликвидно, б, комфортно покупать инвесторам, но ну, опять-таки, если есть глобальные площадки. И в первую очередь спасение находится в золоте. После этого, соответственно, происходят рисковые товары, ой, рисковые активы в этот период падают, да, такие как фондовые рынки в первую очередь. Фондовые рынки падают, золото начинает увеличиваться. После того, как фондовые рынки отпадали, они достигают привлекательных уровней для покупок, соответственно, но падение может еще продолжиться. Поэтому происходит плавный переток капитала из золота в доллары, то есть по сути в кэш, чтобы потом купить упавший в цене активы. Мало того, когда активы начинают падать в цене, и акции теряют в капитализации, то в этом случае, когда ты находишься в золоте, еще и защита от инфляции. Почему от инфляции? Потому что коррекцию будут как-то спасать. То есть если рынки корректируются, цены на акции падают, это неизбежно, то есть фундаментально это падение экономики. так? Экономику спасают как? Ликвидностью. Что такое ликвидность? Низкие процентные ставки, печатный станок, снижение норм резервирования, разгон инфляции как неизбежный фактор, неизбежная причина. Соответственно, покупка золота является реакцией на падение мировой экономики и понимание, что спасать от этого падения будут предоставлением ликвидности, потому что другого инструментария нет. А предоставление ликвидности – это инфляционные риски. Соответственно, поэтому покупаю сначала золото. После того, как акции отпадали, покупают доллары. Где-то на середине падения, на середине коррекции происходит переход из золота в доллар. И доллар начинает расти, золото разгружают, да, потому что идет вот, ну, переток капитала. Но когда доллар вырастает, и акции достигают нижних значений своих по уровням цен, они достигают обычно в середине кризиса. То есть акции начинают быстрее падать, чем реальная экономика. Соответственно, когда акции уже упали, экономика только половину своего падения произошла. И в этом случае получается, что начинают, во-первых, из доллара перекладываться в акциях. В первую очередь, почему? Потому что находиться в долларе просто глупо. Потому что, опять-таки, спасение экономики – это низкие процентные ставки, это инфляция. И находиться в валюте, которая обесценивает инфляцию, вообще глупо. И нужно покупать акции. Поэтому происходит движение золота, доллар, акции.